переходим ко второму действию вторым действием у нас было напомню вычитание двух векторов Итак, нам даны два вектора а и б и нам надо вычесть эти два вектора вычитание векторов нам дано Два вектора. Вектор уменьшаемый, вектор вычитаемый. Надо найти разность этих векторов. То есть вычесть из уменьшаемого вектора вычитаемый. Мы уже знаем, что в результате мы должны получить тоже вектор. Как это делается? На самом деле делается все очень просто. Только вы вспомните, что для каждого вектора в частности, для вектора b существует какой вектор? Обратный ему. То есть, какой вектор? Имеющий ту же длину, но какой? Противоположно направленный. Параллельный ему, но противоположно направленный. То есть, существует вектор обратный. Для каждого вектора. Вот он, вектор b. Вот обратный вектор минус b. Так вот, вычесть два вектора означает... Прибавить к уменьшаемому вектору обратный вектор. А операцию сложения двух векторов мы только что с вами прошли в предыдущем видеофрагменте. То есть на самом деле операция вычитания двух векторов сводится к операции сложения. А уж там используйте любой метод. Метод треугольника или метод параллограмма для сложения вот этих двух векторов. А и минус B. Например, метод треугольника. Вот он вектор А. Вот он вектор минус b. Значит, откладываю первое слагаемое от произвольной точки. От конца первого слагаемого откладываю второе слагаемое. Это вектор минус b. И соединяю начало первого с концом последнего. Это и есть искомый вектор c. Вот эта геометрическая фигура. Это я получил по методу треугольника. То же самое у меня касается и чего? Метода параллелограмма. Вот я откладываю точку от той произвольной точки вектор первого слагаемого А. От той же точки я откладываю что? Второе слагаемое. Минус B. Что делаю? Достраиваю параллелограмму. Через каждую точку провожу прямую параллельную другому вектору. И вот этот вектор у меня будет искомой разностью. c равная а минус b. Если речь идет о геометрической интерпретации, то напомню нам, что дано. Нам даны опять два вектора, только они даны в каком виде? В виде наборов чисел. Например, ax, ay и bx, by. И нам надо найти, что... Разность этих двух чисел. Ну, лучше все-таки использовать столбцевую запись. А, а, а, на разность этих двух пар чисел, извиняюсь. То есть этих двух векторов, bx, b, Мы знаем, что мы должны получить опять вектор. То есть мы должны опять получить что? Набор двух чисел cx, cy. Как это делается? Да, очень просто. Так же почти как и при... Вычитание. Минус bx, by. Я уже объяснил по... при геометрической интерпретации, что вычесть два вектора означает что? Прибавить. Какой вектор? Обратный. А... Обратный вектор это у нас что такое? Тоже было. Вводили мы раньше. Это минус bx, минус by. Это вектор с обратными кардинотами. Соответственно, складываем, получаем Что? АХ минус БХ. АУ минус бх Вот наша искомая фигура. В данном случае наш искомый набор чисел координат. Если будет три вектора, то есть все то же самое будет касаться и... То есть не три вектора, а трехмерный вектор. Все то же самое будет касаться и третий координаты. Соответственно, здесь будет АЗ минус БЗ. Следующая операция у нас, третья, это умножение вектора на число. То есть, нам дано умножение вектора на число. замечание про это неаккуратное введение письма у меня и так нам дано скаляр к и вектор А нам надо найти произведение числа на вектор КА вот наш вектор А 2D вот пускай к у нас равно 2. Что я делаю? Я от произвольной точки откладываю заданный вектор. Его длину я в том же направлении увеличиваю в два раза. И вот этот отрезок, получившийся, если я задаю его направление в том же направлении, вот этот отрезок это был у нас отрезок А, напомню. А вот этот отрезок уже будет. 2а. То есть, вот этот вектор, направленный отрезок, будет искомым ответом на вопрос. Умножить число 2 на вектор а. Если бы k у нас было равно, например, 1 третий, я бы что делал? Взял бы вектор а. Опять произвольный вектор а задаю. Вот это вектор а. В три раза сокращаю его длину. И вот этот вектор новый в том же направлении. Это и будет вектор что? 1 третья А. То есть умножить вектор на положительное число. Обратим внимание на положительное. То есть это оба правила касаются случая, когда К число. Это означает растянуть вектор, если К больше одного по модулю. Или сократить вектор, сжать вектор, если k меньше 1 помогу. А направление оставить таким же, как у первоначального вектора. Вот этот новый вектор c и будет ответом на наш вопрос. Умножить число k на вектор a. Вот этот вектор c. Вот здесь я растянул два раза, здесь три раза сжал. И так далее. Естественно, когда k равно 1, а равно a... То есть в результате произведения получится тот же самый вектор. Что делать, если число, на которое мы умножаем, отрицательное? То есть я вектор А умножаю на число k равное минус 2. Что это за вектор? Минус 2А. Очень просто. Я думаю, вы все уже догадались или вспомнили. Для остальных показываю вектор А. Я беру, увеличиваю его в два раза. Это я получил бы какой вектор? 2А, правильно? Но мне нужен вектор со знаком минус. А этот минус означает, что обратный вектор. Если это был вектор 2, направленный туда вверх, то вот этот вектор, поменявший свое направление на противоположное. На и будет вектор, что? Минус 2а. Итак, когда k то же самое бы касалось у нас, что когда k было бы равно, что? Минус 1 третий. Я бы вектор а что сделал? В 3 раза сократил. Вот этот три раза меньше отрезок. И направление бы я что поменял на противоположное. Это будет минус 1 треть а. Наш вектор c. То есть, когда k Отрицательное вы берете, соответственно, число раз растягиваете или сжимаете по модулю этого k и потом меняете направление. Вот геометрическая интерпретация этой операции. Какое умножение вектора на число? Как дело происходит при аналитическая интерпретация. То есть нам дано число k. Число k и вектор. Напомню, вектор в данном случае уже задан как пара чисел. Надо нам найти число k, умноженное на вот эту пару чисел. Мы знаем, что мы получим опять значит, что вектор, то есть опять пару чисел. Как она ищется? Это очень просто. Мы, Когда нам требуется число k умножить на вектор, мы просто что делаем? Умножаем это k на каждый из элементов этой числовой пары. То есть на каждую координату. И действительно, если у нас... Давайте вернемся к методу координат. Вот этот метод координат. И вот наше число, значит, что? Ах, ау. Наша пара чисел. То есть нам задан вот такой вектор. И, допустим, к у меня что? Число 2. То есть мне надо вот этот вектор, вот эту пару чисел в два раза увеличить. Я знаю, что это означает, что я должен два раза что растянуть этот вектор в том же направлении. Да? Но это означает, вспоминаем там теорему Фалеса и так далее. Это означает, что вот эта координата будет теперь в два раза больше, чем первая АХ. И вот эта координата тоже будет что в два раза больше, чем а, чем АУ. Поскольку мы увеличили вот эту сторону в два раза. То есть, нам надо просто при умножении вектора на число в координатном виде умножать это число на каждую координату. То же самое, естественно, будет касаться, если у нас будет трехмерный вектор.